дор Если у кого вопрос, с точки с этой или с стороны. мне подскажете что я не вижу в себе то что мне надо работать конечно у меня сейчас задачи что я для себя ну, то что я не замечаю в себе ну, когда-то я прочитала что у софья есть такая что в человеке есть такое качество оно ну, какое-то одно такое которое он в себе не видит которое другие не видят он себе не видит я думаю что я в себе не вижу Мы всегда трудности были общения, да? Хотя вроде бы такая на ветках эмоционально, как я считаю, Но внутри очень тяжело общаться, как-то быть открытым. Как конкретно такого, Нет, кроме того, то, что я всегда не вижу, хотя хотя, может быть, мне подскажешь. Посмотри в свою целостность тебе ничего не надо прорабатывать абсолютно вот это как раз идея касающаяся многих что вы смотрите не в том направлении ищете не то есть. то есть вы изначально целостная божественная суть себя все остальное придумка вашего ума вам ничего не надо не прорабатывать не дорабатывать просто лишь посмотреть в себя Да? Вспомнить себя, да, совершать. кто ты на самом деле вообще. То есть, когда ваше внимание идет э, в какую-то проработку, это уже э, откуда из того, что со мной что-то не так. С вами абсолютно со всеми все. Изначально. Просто про... наблюдать все проявления своих Тут еще необходимо посмотреть, что ты называешь своими проявлениями. Есть просто всеобъемлющая проявленность, которая проявляется вот таким образом. Как только идет захват, что вот есть некая «я отдельная, есть какие-то мои мысли, мои проявления или еще что-то, конечно, ты уже сразу погружаешься в забвение. Так разворачивается этот сон. В определенный момент в определенный момент времени где-то внутри случается созревание, для того, чтобы случилось разворот внимания, для того, чтобы случилось осознавание себя. И поэтому, если ты бегаешь по сатсангам, это прекрасно. Вот Сейчас твой сон такой, что ты бегаешь по сатсангам. Просто а, в каком направлении ты ищешь? Куда течет твое внимание? Мне все оказалось внутри, хотя, наверное, я еще не наигралась, потому что, как я поняла, что еще есть интерес. А, интерес... Вообще-то интерес проявить себя, то есть найти. Себе. То есть всю жизнь, а мне уже довольно очень много, я уже на пенсии, всю жизнь было найти свое любимое дело. Вот. Но это тоже как идея такая, я сейчас много перепробовала. Потом поняла, что может быть мое любимое дело, это... Смотрите, все вот эти моменты найти любимое дело, найти там, любимого человека еще что-то. Это вектор внимания, опять-таки ваш, идет вовне. Найди себя, познай кто ты. Все вопросы о любимых делах, о любимых человеках, о чем-то еще. Сразу исчезнут. А вот это как раз, то есть, видишь, все равно ты задаешься в глубине себя вопросом тем, что найти какое-то дело. Осоз... Осознай, кто ты есть, осознай, что вот сейчас ты уже вот этим занимаешься. А любимое дело, там, творчество, еще что-то, бизнесы, работы, здоровье, отношения, еще что-то, это все фикции по факту. Мы, то есть у меня сейчас вопрос стоит, надо проявляться и играть в этом мире, как-то играть. То есть вопрос наверное, с COVID, когда был COVID, да mm -hmm. мне казалось, что люди, которые уходят, это те, которые не хотят ну, как бы быть здесь, да, mm -hmm. и, и вот стал вопрос, как играть дальше и как, в какую игру. Mm -hmm. Так ты сейчас посмотри, ты вот сейчас сидишь, прекрасно <с играешь вообще. Ты прям сейчас прекрасно играешь. А ты хочешь играть еще в этой игре, в какую-то игру, понимаешь? Вот так возникает игра в игре «Сон во сне». То есть уже сейчас, получается, вот, получается. Конечно, уже сейчас вот, конечно, уже сейчас вот она игра происходит. Сейчас ты на 100% проявляешься здесь вот, вот так как от... все необходимое проявление в этом моменте, здесь и сейчас. Хотя это знала всегда, периодически. Ну да, бывает у вас периодическая амнезия. случается. Я очень много слушаю твоих соцсети, поэтому вопрос у меня. Я вышла, ну, почувствовала, что мне надо выйти. Потому что я ну, сижу там, где-то как понимаю, не понимаю. Надо было просто выйти. Вот. Я просто расскажу один момент, который... В общем, я стала в тетрадке описывать свои шаги. Да? Вот. Начала там с Лазарева. То есть вот как-то постепенно. И решила вот свои голову. Как, вот как я перешла. Ну, в общем, написала очень много. Вернее, я не писала другие. Я на компьютере. Написала очень много. Потом в какой-то момент остановилась и думала, почему я пишу я, я. И когда я пишу, я, мне. Я прям захлебывалась, вот, у меня были такие чувства. Вот я как-то попадала в эту ситуацию и еще раз переживала. Я решила переписать от третьего лица. Угу. Нина. Пошла, пришла, сказали. И пока я все эти страницы переделала, я поняла, что я дальше писать не могу. То есть я могу писать, но уже будто я вижу себя со стороны уже чувствую меня вот так даже попробовала э, описать подробности моменты когда мама ушла и у меня ничего не получилось То есть она как бы совершенно спокойная была вот. и последнее время я как бы как будто наблюдаю за собой. То есть я что-то делаю я с внуками играю и я понимаю, что мне сами внуки интересны, ну как бы взгляд со стороны, вот. А вот сейчас случилась вот эта ситуация, и я понимаю, что я не то чтобы вовлекаюсь, то есть я вот читаю факты понимаю, что я какая-то, то есть я как бы чувствую, что происходит, я не вовлекаюсь, но там оно случилось, но меня все равно тянет, посмотрите, что же там происходит. Но я как будто холодная, что-то нервная. Ну, нет такого, что я вроде мне жалко солдат, вот сама ситуация такая. Я выключаюсь, сразу переключаюсь. То есть вот этот вот... Что надо в этом случае делать? То есть я не могу не смотреть, а вот эта ситуация, я ее вижу как бы со стороны, вот именно со стороны, вот. и вместе с тем сама себе говорю, а что ты можешь сделать, а нужно, и вот эти вопросы, они опять, и я понимаю, что я опять залезла в эту личность, вот, то есть я опять там живу, вот, то есть вообще не смотреть, вообще не интересоваться, то есть вот это у меня, ну, видимо, это не ему, Нину может волновать все что угодно, а ага. распознай то неизменное, которое вообще не подвержено ни одному волнению. То есть, когда а, уже есть свидетельствования третьего лица, у тебя переживающие обнуляются. То есть ум это называют равнодушным еще чем-то. Не ведись на эти описания. То есть, когда от третьего лица ты, ты абсолютно ясно видишь что это все фикция это все иллюзия как ты можешь помочь этому миру который сновидишь только оставаясь в покое все внимание в безмолвие ты уже явно и очевидно распознаешь как ты вовлекаешься но ты сейчас сидишь здесь у тебя дыхание вот здесь происходит. Где здесь другие сюжеты? Их ведь нет? Или ты сидишь в комнате, ты открываешь новостную ленту, и там кучу различных сюжетов, кучу различной информации. И вот когда ты, оставаешься в нуле, не вытаскиваешь из этого, вот это хорошо, это плохо, это плюс, это минус, вот ты этим помогаешь себе и вообще всему мирозданию. Но как только в твоем уме включился феномен а правды, конечно, там будет какая-то неправда. То же самое истинно истинное То есть то, чем ты являешься за пределами вообще всех этих феноменов. И если э, тебе необходимо более глубинно да, распознать то, чем ты являешься, Тебе необходимо смотреть в само смотрение, то есть распознавая, что все вот эти волны внутри тебя, картинки, там, состояние, ощущения, оно возникает и растворяется. А что неизменное? И вот в это неизменное только все внимание. Вот Нина на самом деле этот ответ как бы ждала, но я сам факт надо было идти. Благодарю. А сердце. не формулируется. Отлично. Просто тогда проговорим Привет. Да, вот сейчас вижу, что воспоминания, да, вот сегодня, вчера смотрела, да, твою запись. Да, где ты говоришь. Нет у вас никаких травм, ну, как будто боль-феномен. Так интересно, что вот в сюжете я... Ну да, как бы я пробовала и так, и так, там и вовлекаться, и не вовлекаться. И почему-то так интересно, что, наверное, настолько вовлечена была, что... Ну да, как бы зная вот как будто бы вот эту всю теорию даже и... Ну, в общем, что... Я хочу, видимо, эмоций от других людей, и вот в такие моменты, когда меня не пожалели, я да, начинаю злиться, ненавидеть, и считаю это как равнодушие, и как будто это хуже, чем... Хуже этого ничего нет. И, и вот это м, порой вызывает боль, да, и я в какие-то моменты м, пытаюсь как-то отстраниться от этой боли, но понимаю, что ну, вот она во мне, хочу, чтобы ее не было, чтобы она куда-то ушла. Ну сейчас, конечно, нету, но я вот это вспоминаю, да. Блин, ну как-то это все происходит же. Снова. снова. Так ты посмотри яснее тогда, что тебе приносит боль, воспоминания а, но в... или вот ты в моменте вообще, у тебя в самом моменте есть боль? Сейчас нет, но с... сейчас я вспоминаю тот момент, когда я наблюдаю эту боль, не могу от нее отделиться. Наверное, есть э, страх, что это никогда не кончится или что мне надо что-то предпринять чтобы не попадать в такие ситуации, там, не общаться, к примеру, с такими людьми. Ну, соответственно, это близкие родственники. Там. Да, наверное, да. Мне надо что-то с ними сделать, чтобы как бы, не было этой боли. Со всеми окружающими? Выключить их. Ну, не со всеми, но с близкими, да. А, с мужем, с мамой, чтобы они себя так не вели, так не говорили. А почему они должны, не должны так себя вести и так не говорить? Это что за феномик такое происходит? Ну, типа они то ли неосознанные, то ли недостаточно меня любят, то ли, соответственно, равнодушны. Претензия. Mm -hmm. Это претензия. А вот это как раз очень тончайший феномен, который происходит. И на самом деле твои близкие, они тебе это и показывают. Ну Точка Да, и рассказывают это. про претензии, но я вижу, что когда мне говорят, ты предъявляешь претензии, что это равнодушие mm -hmm. с их стороны, а нифига не любовь. Ведь для меня это не претензия, а ну вот, мне бы так хотелось. Но ты можешь в это играть столько, сколько тебе хочется. Пока тебе не станет тошнотворно от всего этого, и кроме любви ничего не останется. То есть ты есть сама любовь. А вот это вот, что ты не то сказал, ты не так сделала. Да, вот, а это уже эгоистичная... достаточно внимания. Это уже эгоистичная а, такая личность, которая якобы знает, как сейчас должна раскрываться эта реальность. Или ей сказать, как должен раскрываться сон в этой вероятности? Что сейчас со мной так нельзя поступать. Я видишь, я тут такая вся пробужденная. Ну и, а или вот типа, так. если я пробужденная, то мне надо с этим что-то сделать. То я как бы, типа, вот, особенно вот фраза ⁇ Возьми ответственность за свою жизнь ⁇ Ну капец, ну в чем мне взять? Екатеряна. Но сейчас все такие как бы типа осознанные, возьми ответственность за свою жизнь. Вот и я такая, да мне ничего нельзя. Смотри, а ты так долго будешь плавать, <звы> вот, да, когда у тебя опять-таки внимание идет а, в какое-то разбирательство и так далее, там как подобное. То есть если ты хочешь явного и, очез... и очевидного прозрения, тебе необходимо просто свидетельствовать того, кто свидетельствует. Всю эту динамику и перестать оценивать, перестать из э, этого равностного полотна вытаскивать, что как бы для тебя приемлемо, а что неприемлемо. То есть если мы говорим об явном очевидном пробуждении, прозрении, то э, у тебя растворяется феномен оценочности. Ты не выделяешь правых, неправых ты не выделяешь плохих или хороших и тебя все что ты свидетельствуешь начинает действительно по настоящему интересовать в этом моменте интересовать твои близкие а что он чувствует а что он сейчас говорит но ты не интерпретируешь это ты не находишь в этом смыслы какие то тебе интересен сам момент танца существования который происходит вот в данной комнате И пока у нас есть идея, что есть я и другие отдельные от меня, всегда будет война внутри твоего ума. Потому что там а, перекрестные идеи, там двойственное восприятие, оно на самом месте. Но когда ты выходишь за пределы двойственного восприятия, остается только любовь. У тебя претензий ни к себе, ни к окружающим вообще не возникает. И тогда вот этот палец туда-сюда вот так вот перестает. Разворачивается сюда, и ты смотришь просто в себя. И если приходит боль в этом моменте, ты не хочешь ее убрать. Ты смотришь в это как в феномен, в чем возникает эта боль. Но она уже все фактом случилась. Вот тебе сейчас больно как ты считаешь. А, ты посмотри, поясни, что это за феномен, в чем она возникает. Потом радость пришла. А что неизменное? Что то, что не подвержено ни болью, ни радости. Если мы говорим о явном очевидном пробуждении, просветлении, то мы выходим за пределы двойственного восприятия за пределы ада, рая, за пределы мира и войны, за пределы там, плохого, хорошего. Но когда ты считаешь, что ты находишься в аду, якобы, ты будешь стремиться в этот рай. Но это опять-таки вот здесь, по горизонтали все. И вот здесь ты обнаруживаешь а, то, что никогда не теряла. Но желание прекратить войну это уже спор с тем что происходит и это будет опять-таки закручивать этот маховик где смирение -то? и только через смирение видится и останавливается нулевое восприятие когда не возникает ни единого желания ни единого хотения ведь это очевидный спор с тем, что вот сейчас происходит. И это будет нескончаемо. Ну, я часто наблюдаю пыра, страх за деньги. Вот, я даже проходила этот ретрит записи, ну, мы с девочками его купили в складчину, хотелось в этом сознаться. И, и все равно в какие-то моменты ну, как бы я наблюдаю всегда такие программы, желание сэкономить, там, что денег не будет. Как будто они не дают мне быть свободной, ну даже просто расслабиться. В Я... ну, какие-то моменты, да, есть тишина, есть, ну, все осознаешь. а потом опять какая-то гонка выживания и страх. Да что да, когда-то денег не будет. Опять-таки, когда не будет. И посмотри в этот момент сейчас. Ты всегда одета, сыта, накормлена. Если ну, у тебя пустой есть. холодильник, значит... Тебе надо сейчас поголодать просто, понимаешь? Ну, деток даже, но как будто... вот а, вообще просто, то есть, если а, еще возникают вот такие вот какие-то явления, это помеха. Посмотри с деньгами или без денег ты есть. Есть здоровье, нет здоровья, ты есть. Есть отношения, нет отношений, ты есть. Смотри в себя. На остальное не отвлекайся. Да, вот как будто вот эта мысль, что теперь же я знаю, теперь я могу как хочу, и это не дает вот этому смирению, а никак вот происходит. А я могу как хочу, теперь я могу творить. И вот от этого как бы все стану. <смех> Маховик останавливается только тогда, когда не... Не возникает никакого желания. Все есть как есть. Сам момент абсолютно совершенен, идеален, целостным. Прямо сейчас. В природе личностного восприятия всегда будет нехватка и неудовлетворенность. это подсказки прямые. Все, включилось ощущение нехватки, неудовлетворенности, опять ты сузилась да я, которого нет по факту. Вот галлюцинация такая. Потому что то, чем ты являешься, оно не сужается, не разжимается. То, что есть, как есть. Сама естественность. мысль что вот почему я так не могу без тебя и вот сейчас выйду и побегу опять 50 грамм принять можешь не обращай внимания на эту мысль это всего лишь мысль ну как бы я бы хотел Сейчас спрошу. что вот у меня вопрос такой есть. А что-то же, наверное, все-таки влияет на нахождение вот в этом естественном состоянии? Ну, это, наверное, же естественный какой-то процесс, или это все-таки что-то влияет на него? Все и ничего. что может на тебя повлиять? Ну внимание же ускользает же иногда, но ну, не замечается, да, то, что это есть. А откуда ты тогда сейчас мне говоришь, что внимание ускользает, и это не замечается? Это кто тогда заметил? Ну эффект воспоминания возникает, да, как бы. Будто... Не понятно, что здесь не особо серьезно все. Разобраться немножко. Иногда просто скажут, что серьезно. Ну, важно, серьезно, тоже прекрасно. всегда ощущается да. что, когда бывает серьезно что очень хорошо, да. прям просто чаще как бы вспоминается то что вспоминается Нет. Ну куда немножко. Не сиряешь бак. Там просто в Сережке стул такой смешной. Там плачет, здесь смеяться. Да. Посередине нетра. Нет, были же такие коробочки со своих. В свое время что плакать так? Вот объясни, что плакать? А ты попробуй, когда ты плачешь, еще и посмеяться. Нет, так не получается. Нет, бывает, конечно, было. Бывает, да. было же. Смех и слезы одновременно. Было, да. Ну, когда ты прям вот плачешь, ты прям вот прям плач прям... Отыгрывай эту роль сто процентов. Рыдай. Пока не надоест страдать. Потому чего нет. Вот, я про это и говорила. Есть предположение, что как должно произойти. Что именно? Ну, некое переключение, там какое-то а -а -а. трансформация, все дела. Не, это происходит. В сновидении все происходит. Сопротивление-то, оно же это, присутствует, ну, видится, да. Угу. Вот. <свят> Оставь просто вот эти идеи, что должно что-то произойти, трансформация, трансценденция или еще что-то. А, ты же все это свидетельствуешь. Этого достаточно. Все остальное опять-таки игра ума, через которую ты начинаешь засыпать. Ничего у него не должно произойти вообще. Перестаньте ждать. Есть ощущение, что как бы этого и не ожидания. По крайней мере, оно не ярко выражено. Может быть, прячется, конечно, дело. Что ты по-настоящему хочешь? Я знаю. <смех> Знаешь? Может от этого отворачиваешься? Какую там транстенденцию? Ну, скорее всего, вот, про байки вот эти, которые распели, что там, да, там все развернется, раз... <смех> вот эти вот, наверное, вот эти вот, да, сам само. А мы думал опять смерть. <свес> а ты, короче, как последний лошара поверил, повелся, да? И ждешь, иначе развернется. А ничего не разворачивается. И ты тогда плакать начинаешь, да? Ну так я по нему процессу. Обижаться лично. Обижаться? Еще. Обманули меня все предатели. И вот здесь, наверное, противоречие закрадывается. Возможно. Я тебе говорю, ничего не развернется вообще. Чего там ты себе придумал, да? Байк наслушался, вот теперь ждешь, воображаешь. Но со временем тоже и иссякнет. Не знаю. Скорее всего. Ощущение, я есть, присутствие. Все. Остальные все байки оставь. Просто оставь. Развернулась, свернулась, закатилась, выкатилась. Вообще... Ну, как бы... Это уже все. Ты прям хорошо же это все свидетельствуешь. Наслушался, да, сидишь, ждешь. Но для того, кем ты являешься, вообще без разницы. Вообще абсолютно. 太好了 <laughs> <laughs> <laughs> Стукать. У меня такой вопрос. Ну, начну с того, что как бы ваш сот уже давно слушал вроде на Пытаюсь спробовать вот эти практики, внимание на внимание, осознавание на осознавание, но оно ненадолго. Ты вот концентрируешь внимание на внимание, ну, вот этот штурм этих мыслей, он тебя. Он настолько сильно вытягивает как бы из этого момента настоящего. И пытаешься как бы на эти, на эти мысли не реагировать, да, не цепляться за них. Но такая сильная привязка, что, как бы, я думаю, ну, наверное, у каждого человека, кто здесь присутствует, вот, и задаешь вопрос себе, да, кто я, и понимаешь, что вот эти все понятия сознания, Бог, как бы, они, они исчезают. Это просто слова, какие-то понятия, концепции определенные. И вот даже сейчас, даже, если вот, я себе задаю вопрос, кто волнуется, да? Вот, ну, кто волнуется, непонятно. Тело, вот оно как бы вибрирует, да? И трудно как бы с собой совладать в некоторые моменты, да? Как бы я по жизни человек как бы, ну, моментами раскрепощенный, как бы, ну, в целом, да? Вот сейчас такая ситуация, как будто перед стадионом выступаю, и нервоз присутствует. Вот как не цепляться за эти мысли, как а, на них не реагировать, просто вот отстраненно на них смотреть не получается реально. Вот такое ощущение, как будто они вот, вот здесь вот долбят мозг, и вот эта пульсация чувствуется прямо вот здесь, в очередной коробке. Как вот. Прийти к этому состоянию спокойствия, вот, допустим, ну, у тех же самых посветленных мастеров, я понимаю, у них тоже, наверное, вспышки определенные бывают, ну, эмоциональные, да, скажем так. Но они в целом как бы спокойно себя чувствуют. Но вот этого состояния спокойствия, покоя вот этого достичь очень тяжело. выручая только там, ну, в некоторых ситуациях чувство юмора, да, оно как-то вот сглаживает немножко, сбивает как бы, да. Во-первых, ты хочешь достичь, Твоё хотение достичь создает инерцию мыслительного потока. Во-вторых, тебе необходимо рассмотреть природу мысли. Что это такое? Разве то, чем ты являешься, тебя может затронуть мысль? Ну а кого тогда эта мысль цепляет? Вот, вот рассмотреть. Мысль. Кого же тогда цепляет эта мысль? Или это просто фантом и идея? Я, по, я понимаю, я осознаю, что мысль ⁇ это фантом. С, да. Борьба а, внутри ума с самим собой же происходит, правильно? Но что такое ум? То есть тебе необходимо все, что ты услышала за все это время, до вот этого момента, все оставить и изнутри себя посмотреть, что же такое мысль, какова ее природа и какова природа твоя. Разве то, чем ты являешься, тебя может сузить какая-то мысль или одолеть мысль? Что это за сон такой? То есть нужно смотреть в саму мысль, получается? Да, посмотри прямо сейчас, что такое мысль? А сейчас приходит мысль, где она, откуда она возникла? Сама природа мысли. Она вообще есть? Но она же слышится в голове кента, да, она осознает всю mm -hmm. эту мысль. Шум, помехи какие-то или еще что-то. Шум как радиоволна, какая-то вот она скачет. А вот ты хочешь, чтобы этот шум прекратился? Я ну это как бы это невозможно, я понимаю. Я хочу, чтобы не, не реагировать на это. Не сказать, реагировать, реагировать. Даже не реагировать на это будет создавать еще с... сильнейший поток этого. Все, что необходимо, это сквозь мысль посмотреть. То безбрежное, безмолвие, оно всегда присуще, оно всегда здесь. И оно не достигается. Вообще, никак. Ну, оно не достигается, да, оно есть, как есть, как бы, да? Но привязка на теле вот не удовлетворяет то, что вот это состояние бывает Состояние неудовлетворенности, э, ну, то же самое нервозность, тем же угу. самым страхом, который всплывает, и внутри вот какая-то вот агрессия появляется. Почему я не могу с этим совладать, да, скажем? Ты не можешь. Вот я смотри, не могу это сделать. Вот, вот, нет, подожди, сейчас смотри внимательно. Ты не можешь с этим совладать. Не могу совладать. Вообще не можешь с этим совладать, потому что этого нет. Ну, на телеске тоже появляется. Здесь различные волны вот эти ходят, это отвлеченность. Нужно смотреть сквозь этого, сквозь мысль, сквозь состояние, сквозь ощущение. В океане различные волны происходят, случаются. То есть как бы в пространство смотреть получается. Да. Я там сзади сижу, я смотрю вот, как бы, на, на лица людей, на пространство, которое здесь. И вот эти мысли, я уже думаю, чтобы мне такой вопрос задать, как бы, да? И тын-тан-тын-тын-тын, тын-тын-тын-тын в голове вот это идет, угу. И опять на пространство, у меня опять тын-тын-тын-тын-тын, вот это повторно все. Смотришь в <кх> само неполад... пространство. Вот это как раз а, пространство, как бы, да? Угу. <кх> Оно по сути своей, какое? Ну, оно неощутимое. Неощутимое, пустотное, да? ну, то есть символ такой есть. А само смотрение, тот, кто все это смотрит, вот он привичен. Неважно, что происходит в этом океане. Волнуешься? Ты не волнуешься? Это вообще круто, что ты выходишь еще и говоришь, что, ну, как бы, я вот волнуюсь сейчас. Это на самом деле уже феномен твоей стопроцентной искренности. А какая разница, мы все тут волнуемся, сидим, дергаемся. Может, я там вообще там сижу, не знаю, как вся изволновалась, да? Ну, как бы это нормальное явление. Это нормальное явление. Это волны в океане сознания. Сама природа океана. То есть вода. Вода может быть паром, может быть льдом. Но природа не меняется. В океане может быть тишь, может быть цунами. И отвлеченность твоя в том, что ты на динамику волны обращаешь внимание. Если ты перестаешь на это обращать внимание, тебе вкус себя прежде всего интересен. Не получается. А, что... а ты пробовал? Пробовал. Как? Моментами, то есть хватает ненадолго ты хочешь, даже ты хочешь какую-то уже э, сформированную идею себя попробовать, или то, что ты есть как само присутствие, которое сейчас едет, оно может волноваться, может э, кому-то послать поцелуй, кому-то там послать поцелуй, хочется подальше, вот это да? состояние покоя, вот это спокойствие внутреннего, а оно mm -hmm. не получается. Сейчас ты спокой? Ну относительно. А если посмотришь поясней посмотри, и разберешься, где твое внутри? Ну, внутри явно не в теле. А... Тогда где? Везде ну. Здесь сейчас как? Это не очень, да, не стопроцентный покой. А вот а, внимание и сознание это похожие понятия, или нет? Вот внимание на внимание, сознание на сознание, это в принципе как-то то тождественно, -то. да? Да, тождественно. Смотри, внимание, когда вот в этом пространстве возникает луч внимания. Улавливаешь этот момент? Ну я вот смотрю на вас, внимание направлено на вас. Да. Да, на пространство, внимание да. на пространство. Но ведь есть нечто, которое свидетельствует луч внимания. Угу. Интерес переключается на это нечто, которое свидетельствует движуху этого внимания. Ну, внимание уже может быть рассеянным, оно может быть вот в Вот это как раз уже сознавание, всеобъемлющее сознание, в угу. котором свидетельствуются различные движуха твоего внимания. Как бы твоего? Угу. Просто внимание. Очень многие пишут, что такое внимание на внимание, пытаются его удержать. его удерживать не надо. Когда внимание разворачивается на внимание, оно растворяется в источнике сознания. Есть то, что есть. Вот оно. В общем, просто свидетельствуешь происходящее. Да? Ты не можешь его не свидетельствовать. Это ну, как-то -то -то да, да. Все, и вот оно. Просто смотри, тва, твоя гонка за каким-то там, опять-таки, минимум да, покоя. Это уже, можно сказать, ловушка, да, такая, mm -hmm. то есть в самом вот этом безграничном, то, что невозможно описать ни единым словом, даже покой туда не приделаешь. Mm -hmm. Вот это первостепенно все. Все остальное это просто набрались каких-то указателей, которые на своем месте были тогда нужны, необходимы, чтобы случилось созревание, и уже задался совершенно другой. Вопрос. Кто я, да? Ну, кто я задаю себе вопрос дома и за рулем, когда еду, Кто я, ну, как бы, ответ они приходят. Это и есть ответ. Это и есть ответ, да. Это, это, ну, по вашим сатсанкам, я как бы уже помню. Просто смотрю. Видите? Я как бы их на ИЗОС уже выучил, Просто смотри, а... вот когда возникает поиск, есть идея найти ну, а-ля себя истинного, Просвет... просветленного, просветленного, да? То есть уже ум формирует какой-то образ себя просветленного, истинного и так далее. Mm -hmm. И когда ты смотришь и по-настоящему ты ничего не находишь, ну такой, нет, mm -hmm. что-то ш... тут подстава ну, что какая-то, да. что ж тогда просветление. Ну, начинают смотреть, а там нет никого. Вот оно, ваше просветление. Просто, ну, все... И потом по кругу, ну... пока не дойдет. Да. Так. А что я там ищу? Просветленный образ себя опять какого-то ну, с Ты регалини... за эти понятия. Вот за эти? Вот. Просто а разные это... мастера ну, про просветление немножко по-разному говорят, да? Тебе вообще зачем мастеров слушать? Ну За, за состояние, видимо, гонки идет по ходу. Как... Естественно. Гонка за состояние. Но если мы говорим о явном, очевидном просветлении, пробуждении, мы выходим за состояние. Оставьте все, что вы слышали, всех мастеров, даже то, что я говорю, смотрите, факт ⁇ я есть, присутствие ⁇ Вопрос, кто я задаете, ничего не можете найти. Это есть и истинный ответ. И здесь ум теряется. И он потом опять вылазит, ему нужно хотя бы какой-то образ вспомнить. Да, там какой-то мастер был опираясь на авторитета какого-то, да, выдуманного. То есть по факту я персонаж твоего же фильма, да? ну вот этого всеобъемлющего фильма, все персонажи здесь сидим. И то, чем мы являемся, это абсолютно оно, нам ничего не надо делать, все абсолютно самореализовано этим моментом. Дыхание, задавание вопроса. Что якобы тебе кажется, я там больше знаю, чем ты там и так далее и тому подобное, понимаешь? Вот, то есть и, и вы начинаете просто присматриваться, вы оставляете всю эту лабуду, всю эту чепуху, да? То есть нужны были они на своем месте различные указатели, там мастера, книжки и так далее и тому подобное. Но если ты хочешь истинно познать, кто ты, ты оставляешь это все, вообще все оставляешь. Если в повседневности возникают вот такие какие-то явления, не надо от этого бежать а, и пытаться там что-то залечить. Ты смотришь, в чем это все возникает? Что это за явление? Вы начинаете, вы не смысла ищете, не состояние, вы просто вот прям, ведь сейчас кто-то это все распознает. И как только у вас вот эта безоценочность, равностное восприятие всего, что есть, как оно есть, все, некуда идти, некому идти, неким просветляться, пробуждаться. У нас смысл как. Видишь, кто смысл ищет? Да нет никакого смысла. Просто вот сидят два тела, бла-бла-бла сейчас. Какой смысл? Нету смысла никакого. Смыслом а, напичка ну какой-то, да, а какая-то идея. А, мысли, да, да. Смысл, а, мысли. А, а оно все пустотно. Вот, Ой, и все, это вот это пустотность. Мы приехали. Нет, нужно опять собраться, найти какой-то смысл. И в принципе тебе само существование то, чем ты являешься, это не отдельность, оно и показывает, почему у тебя происходит мыслительный процесс. То есть ты обратно собираешься в некий образ я, и начинается игра, якобы сейчас давайте будем пробуждаться, просветляться, искать покой и так далее, и тому подобное. Но ты прям сейчас вот оно. Ну а желание же возникает в любом случае. Оно возникает в самих желаниях? Ничего нет, оно будет возникать? Просто желание, до... вот я просто помню, у вас такое понятие было, живой интерес, как бы, желание, да, uh -huh. различие в чем вот Живой интерес, как бы, ну, откуда он, этот живой интерес появляется? А есть просто желание, вот, пойти пивка попить или сигарету покурить, да, как бы, оно uh -huh. для здоровья ничего хорошего не несет. А все равно приходишь домой, берешь бутылочку пива, смотришь с отцом, кайфуешь, как бы, да, и клеишь, клеишь. Косичок еще, вообще все, поплыла. поплыло. Это в привычку входит уже, это же, ну вот желание, оно же возникло, как бы, понимаете? Ты так с отцом не смотришь? Не, бывает и так, и так по-разному, череду не Потом еще двух девчонок вызываю. Вот это самый классный с отцом. На всех уровнях сразу Просто мне интересно, ну, само желание, природа желания и истинное желание, вот живой интерес и просто желание, которое как бы ну бесполезное, скажем так, да? Желание у тебя может возникнуть и с жестким э, таким феноменом чего-то достичь, получить результат. Живой интерес, когда тебе сам момент. Вот я сейчас смотрю, как ты проявляешься, как у тебя это происходит. Это сам танец существования, и мне интересно. Я ни в этом смысл вообще не ищу, понимаешь? Угу. Просто это же такая красота, что сейчас само существование раскрывается вот таким узором. И задается такой прекрасный вопрос. Происходит просто говорение. То есть ты не смысл в словах ищешь, а ты как бы сквозь слова начинаешь прислушиваться. И вот это живой интерес к тому, что есть прямо сейчас, вкуснота момента. А не так, что так, сейчас я что-то получу. Сейчас я задам вопрос, она мне ответит, и я просветлею на этом стуле. Ну, а как, как, Никому как, не а как избавиться от этого желания попить пивка? Да, вот. да никак, иди до да попей, потому что если ты хочешь избавиться от этого желания, оно у тебя вдвойне ну, начинает. Ну можно и спиться как бы. Ну ладно, запьешься, в следующей жизни трезвененько обратишься, Чего ты переживаешь? Дороже, Не, серьезно, если тебе действительно, то есть смотри, ты одержим идеей какого-то здорового образа жизни, что тебе я нельзя, как бы, например, мне, знаете, как я работаю как бы ну, на складе водителя, да, ага. мне один день говорят, ты, говорит, спортсмен", я там на турничке позанимаюсь, да, там гантельки потягают. А там через 2-3 дня могу пивка попить, с ними же, да. Они говорят, ты один день спортсмен, другой спиртсмен, да, как бы. И, и я не пойму, вот что со мной происходит. Мне и того, и того хочется, как-то, да? Гармония. Баланс, понимаешь, два дня ты просветленный, пробужденный, два дня ты, ну, алкаш, Ну, Гонка за состоянием идет. Интересно, как бы, да? Гармония. Но пока не надоест, вот когда тебе надоест, ты так вот скажешь, а действительно ли Я хочу, чтобы оно надоело уже. Оно вот как бы, ну, пока еще... Терпимость. <смех> Весело и хорошо, как да? Просто, смотрите, это тоже идея здорового образа жизни, которая тоже внедрена. То есть, по сути дела, в нашем возрасте уже пора просто поменять эту парадигму на радостный образ жизни, а не на здоровый. Потому что что такое здоровье тоже? То есть когда а, ты идешь из идеи, из концепции, а внутри тебя непреодолимое желание, вот сейчас прям глоток, вот ты пьешь это пиво, ты пей с кайфом, вообще просто, в осознавании. И потом посмотри, действительно ли это вкусно для тебя, или это просто вот то, что маятник, ты сначала играешь здоровый образ жизни, а потом тебя по этому маятнику переносит, чтобы вот восполнить. И когда ты выходишь за пределы этого, ты уже смотришь, ты от этой воды... Еще больше будешь кайфовать, чем от пива, понимаешь? Ну, то есть ну, ты идешь из тела, чувствуя тело, не голову. Ну, вот что я тело не всегда чувствую. Почему? Потому что бывает, ну, вот утром завтракать не хочется, все равно себе заставляешь ешь. А зачем? Ну вот видишь, это ну. самонасилие. Не хочешь завтракать, не ешь. Привычка просто. Ну? То есть вот здесь вот твоя-то такая внутренняя, ну, сила, так можем сказать, да, в том, что, ну. Я доверяю импульсу своему телу. Я сейчас не хочу завтракать. Я не ем. Угу. Вот я даже сидят там куча народа. Все едят. Я не хочу есть. Я не буду есть. Угу. Если я захочу есть, я буду есть. Кать -ка, с доверие к себе, потом угу. переходишь на доверие ко всему. Конечно. Все всегда изнутри. Внешнее это отражение вашего внутреннего. еще последний вопрос, как бы, ну, желая уже задать. Вот в связи с этими сатсангами, там, я уже лет пять слушаю, там, разных мастеров. Mm -hmm. Пропал интерес ставить какие-то цели, определенно что-то достигать, там, к чему-то стремиться. Ну, работаю, работаю, как денежку зарабатываю, как помогаю. Но таких каких-то грандиозных целей, там, разбогатеть, стать там, купить дом там машину как бы этого нету вот и, и родители тоже как бы да задают вопрос когда ты наконец-то ну, поумеешь там уже социальным как бы статус определенным а мне как-то параллельно и я понимаю все равно что-то нужно делать как бы ну чего-то достигать какие-то цели ставить но особого желания нет как бы. нет необходимости что и И просто вот, просто проживать вот просто так вот оно просто проживается вот прям сейчас вот так вот, вот, вот ты же сейчас есть говоришь абсолютно целостный нормальный вот, вот. это уже парадигма это программа если тебе э, не интересна эта программа то ну, отлично если интересно иди играй достигай Просто опирайся на то, что ты хочешь. Вот разберитесь сначала, потому что это вот прекрасная фраза из сталкера, да, подсознание хочет одно, сознание хочет другое, чего же я хочу я. Так разберитесь сначала, что такое подсознание, сознание, и что же ты есть на самом деле. Это сознание, это оно же ни, ничего не хочет. Ну, как бы, ничего то, чем ты надо, являешься, да? оно как бы, вот оно просто свидетельствует Ну Желание не от ума же все равно происходит. Да? Желание от ума же. Не осознание же, скажем так, не сознание же чего-то а, а ум включает что? Ну, ум – это как инструмент. Ум включает сознание, правильно? Так получается, что если ум включает сознание, то можно сказать, что И желание сознание, идет нет. из сознания, вытекает. Угу. И это все нормально. В самих желаниях ничего нет такого. Просто ты э, смотри в себя, вот именно то, что ты хочешь. Ну, трудно разобраться, как Именно вот искреннее желание. Ну что... Мне надо к вам на эту, на индивидуалову записаться. Да. Потому что я понимаю, что это. С пивом придешь? Ага. С какой, какой я тебе потом скажу, какое я люблю. Я в целом понял, на уровне ума я все понял, ну, осознаю, но вот все равно неудовлетворенность она была, так и осталась. Да классно. Ну, смотри, бы, ну... смотри, почему э, вот неудовлетворенность с, с самой неудовлетворенностью, вот, вот посмотри, неудовлетворенность сейчас осталась. Угу. Вот она есть. И что? Кто свидетельствует эту неудовлетворенность? Твое желание чтобы эта неудовлетворенность сейчас исчезла, уже сопротивление этому моменту. Ты оставляешь это, ты, смотри, ты только сам себе интересен. Тебе интересно лишь свидетельствование. Все. Пусть она будет, а не Пусть конечно, да, конечно. Пусть все будет как есть. Спасибо. Давайте здесь есть. Вот такой ну, вопрос по поводу духовного поиска вообще э -э, в целом, ну, такая э -э, неудовлетворенность такая вот, как бы сам вот, духовный поиск, ну, это как бы, тяжело и неприятно, вот это тяжело утомительно, но с другой стороны ты ничего не можешь делать, как бы, э -э -э, чтобы его прекратить, вот, вот ромешиваешь, вот, не ты его начал, не тебе это заканчивать, но все равно вот это вот. Тяжело, неприятно, неудовлетворенно, от этого какая-то там злоба даже возникает. Что... То есть, мне даже какой-то не результат какой-то нужен, а вот, это само, вот эта сама вот инерция, она есть, и с ней ничего поделать тоже нельзя. То есть, вот, как бы, вот, как бы не тут, не там, как бы, между небом и землей такое вот, не очень приятно. Вот что-то хочется сделать. Ты можешь с этим что-то поделать. Знаешь что? Оставить все свои духовные искания просто осознавать факт «я есть присутствие», просто. Вот этот момент – говорение, видение, слышания, чувство. Тебя закручивает то, что у тебя есть идея, что ты на выходе должен что-то получить. Даже не то, что получить скорее. Вот я даже уже, не знаю, я смотрю, чувствую, что скорее избавиться уже даже вот от этой это вот как бы неприятности от духовного вот этого Ну, слова. это даже избавиться, понимаешь, ну, это, это, это. эффект некого разочарования. Это на самом деле очень отличное явление. Когда ты там шел шел 5, 10, 20 лет читал, медитировал и так далее и подобное, всех наслушался. И когда тебе уже тошнотворно от всего этого, uh -huh. потому что. В последнюю очередь выплевываются идеи религиозности, духовности и так далее и тому подобное. И тогда твоя истинная духовность расцветает фактом того, что ты просто есть. Сама естественность. Да, но тут сильная очень идея, что я должен что-то достигнуть. все-таки, Я куда-то иду, я должен достигнуть. В осознавании себя достигательство является преградой. То есть осознавание себя это просто вот то, что ты есть и все. В социальном каком-то контексте достичь чего-то там, какого-то статуса, да, оно играется. Mm -hmm. Это необходимо различать. А возможно, посмотри яснее, возможно, что ты хочешь действительно там как-то социально может быть, реали быть реализованным или еще что-то. Вот здесь вот честность. Необходима честность, понимаешь? И ты это переносишь а, вот сюда, в то, что ты уже есть как целостность. Понимаешь? То есть э, вот эти э, правила, принципы, э, значит, какие-то идеи, неважно, там, какой ты должен быть, как, кем ты должен стать. То есть это, это вообще просто уже ты устал от этой, э, от поиска, ну, как бы сформи... во-первых, сформировавшаяся духовная личность, которая. Вообще не догоняет, она ищет, но найти не может. А за потому... по сама себе. А... а не может найти, потому что искать-то и нечего. По факту. То есть ты уже прям сейчас проявлен всей... всем собой. Вот как сама есть, сама бытийность. Надеюсь, вот, что это слишком просто и неинтересно. Ну, Я еще почему-то другого разду, ну, интереснее, это ну, ну, слишком ну, та, ну тогда кувыркайся. <laughs> Видишь, тогда кувыркаешься и кувыркаешься. Потому что то, чем мы являемся, это вот абсолютная естественность, сама простота. А вот из себя кого-то состряпать, при всем при том, что если уже есть зрелость, внутри уже цветение, да, живости вот это а ты хочешь э, себя засунуть в какую-то мертвую личину. Это тяжело, конечно, для всей нейрофизиологии будет. Ум любит сложности. Да дай ему сложную задачу. На ну, вашу сложную задачу не Недавно играл вот такие. В детские играх совершенно простые, замечательные. И прямо сейчас то, что есть, как есть. Изо всех сил сопротивляюсь прямо за то, что как бы это противоречит, так сказать. вот Моей жизненной инерции, моей как бы, такой вот как бы, жизненной установки это нет. Не может такого быть. Ну, то есть это неинтересно, что совсем такое. еще то есть не то, что не сделать нельзя вот это сама вот эта инерция она как-то сама вот как бы размываться должна по идее да и, то есть ничего с этим не сделано потому что я вот тоже наблюдаю, вот как бы да вот, обсуждаем да наблюдаю, что вот, конструкт личности вот это вот, же, ну такая махина просто целая такая сформировалась такая вот фигня вот, ну, с этим ничего не то, что не надо делать то есть идеология это ведь идеология она есть на самом деле или ты всем своим вниманием поддерживаешь Эту диалогию. Ну, скорее неосознанностью своей поддерживает, То есть она цветет просто в темноте, только потому так что... ты нет, так ты, ты рассмотри, она на самом деле существует. Что ты поддерживаешь? Того, чего нет? Пытаешься в этой пустоте состроить и вниманием своему держать, что ли? Что такое личность? Просто программа, напичканная какими-то идеями. Неужели она реальна? И желать, чтобы исчезло то, что никогда не существовало, не бред ли? Ну, знаю, что, что, надо что-то сделать, то есть надо как-то осознать, то есть чего -то надо какое-то там, какие-то действия нужно совершать, то есть, чтобы там избавиться от того, чего нет, получается, нужно mm -hmm. какие-то действия, та -та -та, так вот, есть... вот, вот, вот ты смотри, избавиться от того, чего нет, уже. Этого нет. От чего ты избавлять собирался? И тогда какие действия? Значит, не до конца понятно, что этого нет. Но тебе не нужно а, рассматривать то, чего нет, что есть. Ничего, просто вот. стой, ничего. Ну, это как какой-то не очень живой опыт, так вот, ума немножко. А ты присмотрись к песне. Разве когда-то мертвым было? Потому что ум, символ пустоты определяет послом. И желание достичь чего-то такая мерцвельность чуть-чуть-чуть-чуть вот так ты увидишь чего ты хочешь достичь просто еще покой Ну могу точно сказать, что вот те методы, которые я это для использую, это абсолютно абсурд, конечно же, спокойно это противоречит абсолютно, это однозначно. Ну как-то вот такое ощущение такого большого количества сил внутри. Как вопрос, а что же теперь делать с этим? Как столько сил, а что же теперь с этим как-то делать? Что же делать? Оставить этот вопрос, просто в это смотреть, и все само собой развернется самым лучшим вариантом. Потому что что же с этим делать, это уже будет через одно место. Ну, да, зная оно само собой развернется с самым наилучшим вариантом и разворачивается всегда. Самым наилучшим вариантом. Прибыть поделаем старый друг. Дай ему задание. Пусть делает. Достигает что-то. Рисует. Вкусен сам процесс. Удивление такого расширения, как мы вместо этого действия надо... То есть, да, вообще ведь говорение происходит, руки двигаются, нога снизу, туда сюда перестраивается. Само деяние происходит, просто вот этот я-делатель, который хочет присвоить себе, и как-то сейчас я делаю, а как найти, а как-то тут даже, конечно, символы доверься уже не работают, то есть распознает, все само собой случается. Просто ощущение, что вот хочется как-то у меня привычные границы, рамочки себя насынуть, а их нет. Не надо. Почему он, он пытается как-то вот собраться? Как будто он так свой смысл. Не борись с этим. Чем ты являешься, не ну, может, эти суммы вообще приворонил. полная абсурдность. уже такие, как абсурдность. <свят> ну вот оно так. <свят> <свят> Чем так? Не зачем? И не для чего? Жизнь. И ни одну представляешь. вот не закончится. Сидим в вагоне, Да, едем, едем. Ни входа, ни выхода. Платформы говорят, это поезд. Это город Ленинград. Actually, actually, actually. <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> а что дальше нет?